Свидетельствует ли усиление степени репрессивности режима Лукашенко о том, что его закат близок? Ну, вы оптимист. Только что на ваших глазах получивший полный поворот, отворот в Европе Лукашенко приник к путинским стопам и получил обещание взять его вместе с его репрессивным режимом на полное содержание. К сожалению, усиление степени репрессивности режима Лукашенко свидетельствует о других вещах. Свидетельствует о том, что он окончательно обнаглел, чувствуя себя за спиной равняющуюся на него Россию. Если бы он это за спиной у себя не чувствовал, он бы воздержался там, давать пять лет Санникову, два года со срочкой Халиб, судить всех подряд, и если бы белорусское общество могло подумать о своих правах и свободах и готово было бы поддержать оппозиционеров, которые вывели народ на площадь, если бы на площадь вышел весь Минск и еще из регионов бы подъехали, Лукашенко никакой бы ОМОН не помог, никакой бы спецназ не помог, так же, как он не помог Милошевичу. Потому что народ просто смел его режим и сдал Милошевича в Гаагу. Степень репрессивности режима Лукашенко свидетельствует о том, что он рассчитывает на безнаказанность. Пусть падает зайчик, Пусть дефолт, пусть люди по трое суток дежурят у обменных пунктов. Вместо того, чтобы по трое суток дежурить, надо было бы всем пойти к Лукашенко и поделиться с ним впечатлениями по поводу той жизни, которую он устроил. Но опять-таки в новом номере, очень питательном и вкусном Нью-Таймса, содержится репортаж Егора Мостовщикова, нашего журналиста, молоденького наследника известного журналиста Мостовщикова, старшего Сергея, он съездил в Беларусь, поговорил с народом и обнаружил, что да, Белорусский народный фронт это все очень волнует, кучку демократов тоже люди приходят, сдают деньги на передачи, распространяют какие-то листовки против Лукашенко литературу. А всем остальным это пофигу. И это до фонаря. Прямо по анекдоту. У белоруса спрашивают. Вот сидит белорус э, на гвозде. У него в стуле вот такое гвоздище. Он сидит, езы, вот что, что. ж ты так сидишь-то? Неудобно ведь. Он говорит, там может так треба. Э, так вот пока этот анекдот э, является э, лейтмотивом отсутствие общественной жизни в Беларуси, и каждый устраивается как может, лишь бы ему прокормиться, выживает потихоньку и молчит в тряпочку, 60% недовольны Лукашенко, но молчат. В Советском Союзе тоже было много недовольных, и тоже все они молчали. И не дай бог, чтобы с ними со всеми было, если бы не пришел Горбачев и не начал ковыряться в этом механизме сколько бы мы еще на этом гвозде мы просидели. Вот так и в Беларуси э, граждане э, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А пока Лукашенко чувствует, что может себе позволить все, пока Путин за него платит.